Энни Мэджик. Сегодня 14 декабря на календаре. Пятница, а это значит мне плюс один годик. Сегодня мой день рождения. Кстати, спасибо вам всем гигантское за ваши поздравления везде, ВКонтакте, в Инстаграме, во всех соцсетях. Можете и здесь мне что-нибудь написать. Я поставлю сердечко и волшебные комментарии вот тут-вот -тут появляются. И самое необычное это то, что сейчас я нахожусь в Испании, в Барселоне. Я буду рада, если вы поставите лайк, потому что я бы хотела снимать намного больше таких Роликом. И, конечно же, подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. И нас скорее стало 2 миллиона, это будет самым крутым подарком мне к Новому году. Сегодня я много расскажу о себе, своем детстве и детских мечтах, и о том, как живу сейчас. Заваривай чайок и усаживайся поудобнее. Итак, полетела я в Барселону. Наш отель. Вот он. И вот такой он красивый. Я с детства мечтала путешествовать, потому что мир такой большой и разный, а мне было тесно в своем маленьком городке, где девочки думают о том, как бы выгоднее выйти замуж, как выглядеть круче в соцсетях и очень любят сплетничать о других девочках. Я была далека от всего этого, очень далека, и мне это было все неинтересно. Меня захватывали книги о приключениях и фильмы про путешествия. Итак, это гигантская заброшенная оранжерея. а еще кладбище машин на горе Жуик в Барселоне И кладбище Что-то не очень какое-то начало Давай об этом попозже расскажу. Начнем по-другому. Путешествия учат меня мыслить шире. Не судить людей по внешности, по тому, во что они одеты, по цвету волос или цвету кожи, количеству пирсинга, татуировок или прически, потому что оценивать людей по тому, как они выглядят, это слишком узколобо для свободного человека. А я хочу быть свободной, а значит девушка с цветными дредами для меня ничем не отличается от дедушки с сигарой в зубах. Оба они просто люди нашего общего с тобой мира. Путешествия заставляют меня развиваться и принимать мир таким, какой он есть. Они дарят мне впечатление здесь и сейчас, а на будущее воспоминания. Ведь когда ты будешь сидеть дома у новогодней елки, ты будешь вспоминать не вещи, которые ты когда-то купил и собрал, не игры, которые ты прошел. Про это ты забудешь уже на следующей неделе, а чувство. Сладкая клубника, съеденная на ходу. Смешной и толстый круассан в виде краба в вечернем парке. Удивление от гигантских мыльных пузырей. Только посмотри на это, разве это не магия? Ни мэджик, ни волшебство? Конечно, нет, если в него не верить. Запах елок и шишек, предвкушение от вида новогодних украшений, трепет от взгляда на город с высоты птичьего полета. Дерево с мандаринами, попугай, который ест шишки. Что? Ладно, проехали. Собака, которая тебя рассмешила. Звук дождя, обнимашки, запах жареной картошечки. Ну, уточка на крайняк. Ой, как вастика машет гуся. Привет, какие вы красивые. Стоят такие бездвижно, типа мы не живы. Или женщина, танцующая на балконе. Мелкие мелочи, виды и ощущения. Вот что ты не забудешь никогда. Когда я училась в школе, я мечтала, что я буду работать писателем в Париже. И даже начала учить французский. Представляла, как сижу на балконе с кофе и круассаном и пишу книгу на печатной машинке. Все свои карманные деньги я тратила на книжки по французскому языку. Но, видимо, мечта переехать во Францию была не так сильна. И в итоге я это дело быстро забросила. Ох, какие только профессии я не выбирала. А, еще же Гарри Поттер. Дальше интереснее. Ой, стоп, я же забыла рассказать, как до поездки в честь дня рождения я решила сходить в Москве в салон, чтобы позаботиться о своих кудряшках. Я выбрала салон красоты Эстель, потому что слышала и видела о нем очень много хороших отзывов. Еще на входе отметила дружелюбный и улыбчивый персонал и классный уютный интерьерчик. Я выпила чашечку вкусного кофе и... Познакомилась с Павлом, он будет моим мастером, привет. Добрый день. Я поделилась с Пашей историей своих кудряшек и спросила, что же мне делать, а он посоветовал мне... Три простых э -э, шага угу. для восстановления волос. Это услуга спа, услуга Отеум Нуар. Дальше Паша мне подробно рассказал, почему процедура Estel Otium Нуар просто волшебная. Она восстанавливает поврежденные волосы, делает их более плотными, гладкими, прочными и придает волосам блеск и объем. А еще защищает от негативных факторов окружающей среды. Именно поэтому она дневная. И, конечно же, поэтому это идеальный переход уже к вечернему и ночному уходу. Мне помыли голову шампунем равновесие, который очищает Придает плотность и блеск Круто еще и то, что ты получаешь такое расслабление Во время процедуры И просто релаксируешь в креслице Пока кто-то ухаживает за твоими волосами После шампуня равновесия Восстанавливающая маска Наслаждение Название, ребят, говорят сами за себя И, кстати, у нее безумно приятный аромат Маску смыли и сделали климазон Я сидела под этой прикольной штукой минут 10 Чтобы в волосы проникли Все питательные вещества И в конце процедуры Эстелете L'Otium наносится спрей вдохновение он облегчает укладку делает волосы блестящими и обеспечивает им защиту и заодно укрепляет результаты процедуры но я же magic и мы с пашей решили все-таки поэкспериментировать и сделать мне укладку ровное каре вместо моих обычных разбросанных во все стороны кудрей и вот на прямой прическе сразу стало видно как и нуар оправдал все наши ожидания и повлиял на волосы они реально стали блестящими плотными и как будто заново родились если можно. Можно так сказать о волосах. Ну а после, при помощи нескольких волшебных движений рук Паши, вернулись мои обычные кудряшки. Ну как, голосуйте, не забывайте. Отлично, теперь я сама буду нуаром пользоваться. Мне подарочек подарили, спасибо большое. Пожалуйста. Итак, возвращаемся в Барселону в мой день рождения. Рубрика «Мэджик опять ест и снимает еду». В Японии есть суши-бары, а в Испании, в Барселоне, есть тапас-бары. Апас — это такие маленькие закусочки типа бутербродов. Они разных видов бывают, и вот на этом вот лежат мальки угря. Мальки угря. И вот люди просто приходят вот так вот сидеть и перекусывать. Выяснилось, что это не настоящий ребенок угря. Это просто так называется, а сделана вот эта штучка и, из нарезанной и покрашенной — это крабовые палочки. Грибы сезонные каталонские называются пробайон Три разных шарика мороженого, ням-ням Самый известный испанский десерт называется крема Каталония Сверху корочка такая, а внутри что-то жидкое типа крема. Два бананчика и вот штук 7 мандаринов обходится в 0,68 центов, то есть где-то в 50 рублей. Гигантские пизе. Просто гигантские. Больше моей руки вот такие гигантские безе, но есть еще малюсенькие безешки и вообще всякие разные Вот такой стаканчик с фруктами за 2 евро, это примерно 150 рублей, с вилочкой можно кушать свежие кусочки Фруктики получаются не 150 рублей, как я сказала, а 180, а вот такая вот э, стаканчик того молока кокосового как раз э, 2 евро стоит Да Похоже, я люблю покушать Бывают такие, кто не любит Ладно, хватит есть Надо и посмотреть на то, чем известна Барселона А потом снова вернемся к детству И я расскажу, чем я зарабатывала Гауди Дом Балия Одно из, Один из его архитектурных шедевров Это дом Мила Много длиннее, чем дом Балия Пол улицы занимает Очень-очень высокий Еще один шедевр Гауди из Испании я уже говорила, еще один шедевр, но, в общем, да. Это мост вздохов. Одной, одна из достопримечательностей готического квартала. То есть такое соединение между двумя домами важных персон. Мостик. Саграда фамилия. Высоченная капец. Каждый раз, когда я видела фильм или статью про какую-то страну, я решала, что хочу уехать именно туда. И следующей после Франции была Италия. Я фантазировала, как я буду журналистом в Риме и мечтала, как увезу туда маму и папу. Даже рассказывала им, вот вырасту и перевезу вас жить в Италию, там тепло, там апельсины. Но папа с мамой, к сожалению, так и не дожили до момента, когда я все-таки впервые поехала в Европу. А идея переехать в Италию покинула мою голову тоже очень быстро, ведь я решила учить английский. Английский язык и поехать в Англию, потому что там. Гарри Поттер. А Гарри Поттер это круто. И жить в Лондоне, наверное, здорово. Но не прошло и года, как в какой-то день я начала смотреть американские фильмы. И поняла, что я хочу уехать жить в Америку. Там гигантские небоскребы, дешевые бургеры и магазины с одеждой за 1 доллар. Но ты, наверное, уже догадываешься? Да, эта идея со временем тоже прошла. Потому что я вдруг поняла, что я хочу побывать не в одной стране. И вообще я не хочу куда-то переезжать. Я хочу путешествовать по разным странам. Ездить и смотреть вещи мир понемножку но решить еще не значит получить ведь мечта состоит не из одних мыслей нужно было что-то делать время шло а у меня все никак не получалось заработать хоть на одну поездку куда нибудь ну разве что на билет в соседнюю деревню да и я еще училась в школе летом я нелегально работала разносчиком газет и купила себе велосипед благодаря ему я могла хотя бы объехать ближайшие километры своего городка позже благодаря тому что я закончила школу серебряной медалью и поступила бесплатно в универ на специальность которой которую я не любила, не повторяйте мою ошибку. Учитесь тому, что вам нравится. Я подрабатывала тем, что чинила нелегально компьютеры в подвале. Зато купила себе первый фотоаппарат. Училась хорошо, получала стипендию, писала курсовые за деньги и копила. А потом жизнь сложилась так, что я встретила волшебного человека, который сказал «Азия». Там можно жить недорого. И вот я впервые в жизни поехала в другую страну. Это был Таиланд. Путешествовать по Азии, жить там и кушать действительно не так дорого в сравнении с Европой, как я теперь знаю. Из Таиланда я ездила в Малайзию, Лаос и Сингапур. Моя мечта о путешествиях начала сбываться. Я пробовала разную еду, встречала людей со всего света, познавала другую культуру, узнавала иной мир. Я даже учила тайский язык и могу немного говорить на нем. Конечно же я теперь мечтаю увидеть еще и другую Азию, Сакуру в Японии, в Китайскую стену, в Тибет и еще много всего, но об этом как-нибудь в другой раз, ведь сейчас твои милые глазки видят кадры из Барселоны, а это Испания. Эх, я много работала. Очень много. Я не могла себе позволить куда-то ездить, тем более, что у меня появилась еще одна большая мечта. Это свой дом в укромном природном уголке. А эта мечта очень любила съедать все деньги. И вот, по счастливому стечению обстоятельств, билеты были очень дешевые, я увидела сначала Стамбул. Тогда-то я вспомнила свои детские мечты, что существует еще столько мест, где мне хотелось бы побывать. И Азия это далеко не все, и мир такой огромный, и такой разнообразный. И вот совсем недавно, осенью Когда я уже вела несколько каналов Когда моя работа стала приносить больше денег А я считаю, что деньги нужны именно для больших возможностей Потому что я не хочу тратить свое время и трудно ненужные вещи YouTube пригласил меня бесплатно в Берлин И это была моя первая поездка Именно в Европу А для этой поездки мне нужна была виза И сбылась еще одна часть моей мечты о путешествиях Мне дали визу в Европу на целый год Короче, еще в течение года я могу ездить в Европу, когда и куда захочу А потом снова надо делать визу Жутко выглядит Это все кладбище Может не пойдем Кладбище парковых машин в Барселоне Они все поломаны И просто так вот Стоят в парке Никому не нужно. Да, дом построен, впереди еще много забот и хлопот, много времени, сил и денег еще уйдет на эту большую мечту, но ведь нельзя забывать и о детских мечтах, о путешествиях. И я решила, что могу позволить себе хотя бы на пару деньков выбираться куда-нибудь и смотреть другой, совсем новый для меня мир. Так я и оказалась тут, в Барселоне, прямо в свой день рождения, в местах, которые ты видишь в этом видео. А почему Барселона? М -м, я даже не знаю толком, надо же с чего-то начать. Заброшу к сожалению оранжерея старинная были красивые окна а растения перебили все эти окна как я поняла и повылезли или все-таки тут так и должно быть сетка но туда входа нет все жало брошенная оранжерейка жало. все торговые центры мира одинаковые Прошло много лет с моих первых фантазий о путешествиях, многое изменилось с возрастом и опытом. Я поняла, что не хочу переезжать навсегда в какую-то страну, а хочу иметь дом здесь и возвращаться в него всегда и отовсюду. Я поняла, что раз я все равно много тружусь, я хочу тратить время, деньги и силы именно на путешествия. Пусть даже в соседнюю деревню, город или лес, потому что путешествие это огромное море впечатлений. С днем рождения меня! Люблю вас и передаю вам магические кадры из Барселоны. Мы мэджики, мы волшебные, а значит все возможно и мечты сбываются Главное хотеть из сердца по-настоящему и действовать Это дверь в мир волшебства и магии Волшебная Magic дверь Ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео Вы наберете на нем очень много лайков Голосуйте в вопросики, пишите внизу свои комментарии Переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах И увидимся скоро в новых видео С вами была Мэджик, люблю вас! Пока!